с пастором Джозефом принцем. Мы знаем, что сейчас мрачное время. Я никак не могу отойти от 60 главы Исаии. Бог продолжает говорить мне через это местописание, что это время уже наступило. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Послание Бога — это всегда послание надежды посреди тьмы. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма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 Кто-то считает, что слава Божья явится на нас во время тысячелетнего правления Христа. Друзья, во время тысячелетнего правления Христа тьмы уже не будет. Иисус будет царствовать, и в это время никакой тьмы не будет. Вы обратили внимание, что народы будут покрыты не простой тьмой, а мраком. В переводе короля Иакова сказано о непроглядной тьме на народах. Библия говорит, что в это время Господь, Бог сияет над вами, его слава явится над вами. На чем дело здесь ударение Бог? Вы помните, что в первоначальном варианте Ветхого Завета не было деления на стихии и главы. Текст был записан на свитках. Взгляните на первый стих «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». В самом начале стиха Бог призывает нас восстать и светиться,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 и слава Господня зашла над тобою. Видите контекст? Сначала Бог говорит о завете, который Он с нами заключил. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, прежде всего от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь отныне и до века. Бог говорит, что заключает с нами завет. А в этом завете Он удаляет от нас все наши грехи. Позже Павел напишет об этом в послании римлянам. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Здесь Бог говорит, что нам нужно восстать и светиться благодаря Завету с Ним, когда Он вкладывает Свой Дух в нас, наших детей и детей наших детей. Друзья, обещание Нового Завета — это Дух Святой. Бог обещает нам Духа Святого, говоря, «Я сниму с вас грехи, и тогда придет Дух Святой». Он сходит на нас и вкладывает в нас Свои слова. Да, это могут быть и стихи из Писания, но я уверен, что здесь говорится о говорении на иных языках и молитве в Духе. Аллилуйя! В первой главе Деяний Иисус велел Своим ученикам не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца. Давайте прочтем это место, четвертый стих, и собрав их, «Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Он говорит о каком-то конкретном обещании Отца, одном, самом главном обещании. В Ветхом Завете Бог дал еврейскому народу много обещаний, очень много, но все знали об одном самом важном обещании Отца. Снова и снова пророки Исаия, Иеремия, Агей, Иоаиль и другие писали о том, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Это и считалось самым главным обещанием Бога Отца. Народ знал, что речь о даре Святого Духа. Апостол Павел тоже написал о причине искупления. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано «проклят всяк, висящий на дереве», дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Кульминация всех благословений Бога ⁇ это самое главное обещание отца. Иисусу не нужно было допытываться. Вы же знаете, что обещал вам отец. Еврейский народ знал и ждал обещанного. Иисус сказал ⁇ Оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанного от отца ⁇ о чем вы услышите от меня? Ученики знали, что придет Дух Святой, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Хочу отметить, что есть те, кто уверен, в момент спасения человек также принимает крещение Духом Святым. Нет, друзья, когда вы спасаетесь, вас поселяется Дух Святой. Вы не можете быть спасенным без Духа Святого. Когда вы спасены и рождены свыше, вы рождены от Духа, Дух Святой уже находится в вас. Но одно дело, когда Он находится в вас, и другое, когда вы принимаете крещение Духом и прогружаетесь в Него. Крещение означает погружение. Одно дело взять стакан воды и выпить его, чтобы вода была во мне. Другое, когда я прыгаю в бассейн и полностью погружаюсь в воду. В переводе с греческого «крещение» это «полное погружение». Крещение Духом Святым — это полное погружение в Духа Святого. Я погружен во всем, кем Он является. Друзья, Господь хочет, чтобы мы ходили в этом, особенно в такое время, как сейчас. Убедитесь, что вся ваша семья крещена. Святым Духом. Многие из вас присоединились к нам в течение двух прошедших лет, в период пандемии, но вы еще не крещены Духом Святым. Повторюсь, одно тело – просто быть спасенным. Откройте 20 главу Иоанна. К этому времени учеников стало 11. Иуда – Повесился. Иисус появился среди них вечером того же дня, когда Он воскрес из мертвых. В тот же день Иисус явился Своим ученикам. Он встал посреди них и сказал, «Мир вам». После этого Он дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Вы верите, что тогда ученики приняли Духа Святого? Конечно. Иисус никак не мог сказать «примите Духа Святого образно». Он думал на учеников и сказал им «примите Духа Святого». Я верю, что в этот момент ученики были рождены свыше. Они были спасены. Каким был первый прототип Духа? Первое упоминание всегда призвано чему-то нас учить. Это схоже с законом первого упоминания в Библии. Когда какой-то предмет упоминается в Библии впервые, он как зародыш или семечка, все последующие упоминания этого слова или предмета будут раскрывать смысл того, что мы узнали при первом упоминании. Закон первого упоминания помогает нам усвоить какую-то истину, которая поможет нам при последующих упоминаниях того же предмета. Мы видим, что самое первое крещение Духом Святым произошло в день Пятидесятницы, в день рождения Церкви. Помните, что Иисус воскрес из мертвых во время праздника первых плодов, который отмечал еврейский народ. В тот же день, Ученики были рождены свыше и приняли Духа Святого. Он поселился в них. Несколько дней спустя, в день Пятидесятницы, они уже приняли крещение Духом Святым. Аллилуйя! Как я только говорил, сначала Дух Святой был во мне, а теперь я полностью погружаюсь в Духа Святого. Таким было первое упоминание. Как ученики узнали, что они крещены и исполнены Духом Святым? Библия говорит об этом так, и исполнились все Духа Святаго. Здесь можно было остановиться, верно? Но нет. И начали говорить. Кто именно говорил? Дух Святой? Нет, говорили ученики. Многие люди не понимали, что такое говорение на иных языках. Они стояли и ждали, когда Дух Святой заговорит через них. Прочитайте внимательно. Они исполнились Духа Святого, и Дух Святой заговорил на языках. Нет. Не так. Написано, исполнились а, все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Дух Святой дает вам слова, но говорите их вы. Вам нужно молиться ими вслух. Я буду молиться за вас в конце служения, чтобы вы приняли этот дар. Я призываю вас принять крещение Святым Духом, если вы еще не принимали его. Если вы уже принимали крещение Святым Духом, тогда просто начните молиться в Духе. В пятой главе послания Ефесянам, прежде чем речь пойдет об отношениях в семье, о мужьях, женах и детях, Павел пишет об исполнении Духом Святым.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 и словословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Слова «Исполняйтесь Духом» стоят в греческом языке в настоящем времени, пассивном залоге и повелительном наклонении. Другими словами, позвольте себе постоянно исполняться Духом Святым. Аминь. Но как это делать? Аминь. Исполняйтесь. Исполняйтесь в настоящем времени. Позвольте себе постоянно исполняться Духом Святым. Как это сделать? Прочтем следующий стих «Назидая». Слово «назидая» стоит в активном залоге настоящего времени. Другими словами, ваша задача — назидать себя. Когда у вас испортилось настроение, вы чувствуете, что попали под атаку, или вам необходима помощь Бога в каком-то деле, вы можете молиться «Слава Господу!» Вы можете просто начать произносить псалмы или гимны. Они сразу же ободрят и развеселят ваше сердце. Слава Господу! Духовные песни — это песни на языках. Павел писал, что молится умом и молится духом. Контекст ясно говорит о молитве. На языках. Начните говорить. Каждый, кто принимал крещение духом святым в Новом Завете, а точнее в книге Деяний, после крещения начинал говорить на языках. Это необходимое переживания. Однажды Павел проходил через город Эфес и встретил там несколько человек, которые верили в Иисуса. Вы всегда заметите таких людей, у них нет радости и моральной стойкости, в их жизни не сияет свет, они живут в поражении. Вы смотрите на таких людей и недоумеваете. Я думаю, Павел тоже недоумевал, увидев этих настоящих учеников Иисуса. Поэтому он спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовал? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Тогда Павел спросил, какое крещение они принимали? Те ответили, что крещение Иоанна. Библия говорит, что это были спасенные ученики Иисуса. Павел возложил на них руку, и ученики стали говорить иными языками и пророчествовать. По какой причине Павел спросил, приняли ли они Святого Духа, уверовав? Я уверен, что были какие-то внешние признаки. Эти верующие люди не ходили в победе, когда Павел помолился, чтобы они приняли Духа Святого, они стали говорить на иных языках и пророчествовать. Оба этих действия вдохновляют Духом. Аминь. Итак, в пятой главе Ефесянам Павел призывает исполниться Духом, назидая себя. Ваша основная задача — говорить, говорить на языках, петь духовные песни, псалмы и гимны с радостным сердцем. Тремя стихами ниже Павел уже пишет об отношениях в семье. О чем это нам говорит? Послание Ефесянам — это самое подробное послание о семейных отношениях по сравнению со всеми остальными посланиями. Оно говорит о том, что вам нужно постоянно исполняться Духом Святым, чтобы успешно развивать отношения в семье. Аминь. А в завершении откройте первую главу 2 Тимофея. Здесь сказано, по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Кто-то считает, что дар Божий — это Дух Святой, но речь не о Духе Святом. Когда Павел пишет о Духе Святом, он всегда использует слово «дорея». Здесь другое слово, здесь звучит слово «харизма». Слово «харизма» встречается в 12 главе 1 Коринфянам при описании даров Духа Святого. Это дар слова знания, дар исцеления. Каждый из этих даров назван словом «харизма», что значит «дар благодати». Если изучать значение выражения «дар благодати», вы увидите, что такой дар не ваша заслуга. Это дар дается не потому, что я его заслужил. Нет, нет и нет.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 Мы продолжаем исполняться Духом и изнасти кудреки живой воды. Мы возгреваем дары, как сказано в этом стихе. Словно возгревать означает раздувать пламя. Когда вы жарите на свежем воздухе мясо, вы раздуваете огонь, чтобы искры превратились в яркое пламя. Аллилуйя, аминь. Тогда пламя оживает. Харизма уже внутри вас, как небольшие искорки. Павел пишет, «Возгорайте, это дар, это ваша задача». Он просит раздувать не пламя Духа Святого, а пламя Amen. дара. Есть только один дар, который необходимо возгревать. Остальные дары, такие как слово мудрости или чудотворение, невозможно возгреть. Только один дар Бога необходимо возгревать, и тогда из вашего чрева потекут реки живой воды. Обратите внимание на следующий стих, «Ибо...» «Дал нам Бог духа, не боязни, но силы и любви и целомудрия». Мы активизируем в себе дух силы, любви и целомудрия, когда возгреваем в себе его дары. Единственный дар, который вы можете использовать усилием своей воли, это дар иных языков, которые вы приняли, когда были крещены Святым Духом. Этот дар зажигает все остальные дары. Взгляните на минору с девятью подсвечниками на этой иллюстрации. Сколько даров Духа Святого перечислены в Библии? Девять. Okay, so, Сколько плодов uh, духа перечислено ханука, в Библии? Девять. Евреи называют такой a, a, подсвечник менора и Хануки. Then, Если вы спросите, you, какую they свечу they зажигают center, первой, вам ответят um, центральную. Затем этой центральной свечой okay. зажигают все остальные. Okay. остальные. Я верю, что также с говорением and на and иных языках. Молясь на языках, вы зажигаете все остальные дары Духа Святого духа в своей жизни. Аминь. Слава Господу! Хочу быстро поделиться с вами статьей, которая вышла в Нью-Йорк Таймс 7 ноября 2006 года. Статья называется «Взгляд нейробиолога на говорение на языках». Я зачитаю вам один отрывок. Вопреки расхожему заблуждению, исследования показывают, что люди, которые говорят на языках, редко страдают от проблем с психикой. Вот это да. Люди которые говорят на языках, редко страдают от проблем с психикой. Недавнее исследование в Англии, в котором участвовало около тысячи человек, евангельских христиан, показало те, кто говорит на языках более стабильно эмоционально, чем те, кто не говорит. Друзья, об этом свидетельствует Писание. Возгревайте, раздувайте пламя харизмы, говорения на языках. Что тогда произойдет? Дух страха уйдет. Вместо него вас будут реки силы, любви и целомудрия. Аминь. Мы все нуждаемся в них каждый день. Нам нужна не только любовь, но и сила. Возможно, вы любите кого-то, но не имеете силы призвать божественное вмешательство в эту сферу и дары Духа Святого. Нам нужна и сила, и любовь, и целомудрие. Как мы нуждаемся в целомудрии? Позвольте помолиться за то, чтобы вы приняли крещение Духом Святым, если этого еще не произошло. Поднимитесь на свои ноги, где бы вы сейчас не находились. Иисус сказал, какой отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею. Тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящим у него. Это значит, не бойтесь получить змею и, или злого духа. Попросив Отца во имя Иисуса о крещении Святым Духом, вы не получите какого-то другого духа. Позвольте мне помолиться за вас. Встаньте, пожалуйста. Помните, что это дар. Дар, который принимают верой. Где бы вы сейчас ни находились, поднимите руки и скажите вместе со мной. Господь. Иисус Христос, я благодарю Тебя за Твое обещание крестить меня Духом Святым и силою прямо сейчас. Во имя Господа Иисуса, Бог Отец, «Хрести меня Духом Святым до избытка. Во имя моего Господа Иисуса Христа. Аминь». Исполняйтесь Духом прямо сейчас. Во имя Господа Иисуса Христа. Друзья, сейчас все зависит от вас. Не сопротивляйтесь. Расслабьтесь и начните говорить по вере. говорить на языках. Дух Святой никогда не будет заставлять вас что-то делать. Содействуйте Ему и начните говорить на языках. Говорит на языках. Говорите. Говорите, говорите, слава Богу, вы можете остановиться и снова начать. Все в ваших руках, вас никто не принуждает, вы сами делаете это. Вы можете остановиться, а затем продолжить. говорить на языках. Стоп вы можете петь на языках вы можете молиться так на протяжении всего дня реки, силы, любви и целомудрия будут теть через вас также, вы ходатайствуете перед Богом за то, о чем даже не знаете. Однако Дух Святой знает, Он точно знает, какая возникла нужда, и точно знает, как ее восполнить. Слава Богу! Если вы никогда не принимали Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, помолитесь сейчас, вместе со мной, скажи, Отец Небесный, я благодарю тебя, что Христос умер на Христе за мои грехи, и ты воскресил Его из мертвых. Благодарю тебя, что уже сейчас я обрел во Христе Божью праведность, потому что Иисус... Иисус Христос мой Господь, все мои грехи прощены и удалены из моей жизни. Спасибо, Отец. Прямо сейчас наполни и крести меня своим Духом Святым до избытка во имя Иисуса. Аминь. Примите Духа Святого во имя Иисуса. Аминь. Вы можете молиться на языках в любое время. Сначала это будет похоже на тоненькую струйку воды, которая затем становится ручейком, затем рекой, а затем мощным потоком. Из вашего чрева потекут реки, воды живой. Встаньте, пожалуйста, церковь. Слава Господу! Пусть на будущей неделе благодать нашего Господа Иисуса Христа и любовь Божья, и обещание Духа Святого прибудет со всеми вами во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь». Годня с пастором Джозефом Принцем. Знаете, церковь, Господь дал нам простой способ ходить в Духе, ходить с Ним. Сегодня я расскажу о Нем и о том, как, ходя в Духе, овладеть своим наследием. Мы продолжаем серию Земли брать в наследие еще очень много. Когда Иисус навин состарился, Бог сказал ему, ты состарился вошел в лето, преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Во моем духе так много того, чем хочется поделиться, но не буду торопиться, чтобы вы целиком приняли все то наследие, которое Бог для вас приготовил. Продолжим с того места, на котором остановились в прошлый раз. Откройте первую главу книги Иисуса Навина. Бог сказал, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам» как я сказал Моисею. Как вы помните, Бог дал Иисусу новину еврейскому народу землю обетованную. Я даю вам в настоящем времени. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Затем в четвертом стихе сказано о земле, которая предстоит овладеть «От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Однажды я читал этот стих, и Дух Божий сказал мне, «В Писании нет многословия». У каждого стиха есть божественное предназначение. «Если не торопиться, Бог откроет вам великие вещи». Я размышлял, что Бог говорит здесь о владении. Есть очень важное событие Ветхого Завета, которое является лишь тенью и прообразом. Это еще не воплощение. Сегодня в Новом Завете мы живем во время воплощения. Я знаю, что для народа это была реальная земля. Земля, где течет молоко и мед. Обратите внимание, что Бог назвал географические границы этой земли. Однажды Дух Божий побудил меня найти эти ориентиры в карте. Первая часть этого стиха сказана от пустыни вана. На иврите пустыня Мидбар. От пустыни, от Ливана. Ливан находится к северу от Израиля. Так у нас получается прямая линия от пустыни до Ливана. Затем сказано «До реки Ефрата, всю землю Хитеев». Это современный Ирак и до Великого моря. Великое море — это Средиземное море. Так у нас получается горизонтальная линия. Что же вы видите? Вы видите крест. Вернемся к нашему стиху, где Бог говорит, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. От пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Великое море находится на западе, у нас получается крест. Если нарисовать эти географические ориентиры, получается крест. Аллилуйя! Сегодня наше наследие на кресте. Аминь. Господь так много для нас сделал, мы порой осознаем только прощение грехов и тот факт, что мы приняли вечную жизнь благодаря Кресту Иисуса Христа. Но это далеко не все. Земли брать во владение еще много. Бог сказал Иисусу на вину, что овладеть землей можно, ступая по ней. Всякое место, на которое ступят стопы, Идя по земле, вы овладеваете ею. Эту землю я даю вам. Овладейте своим наследием. Овладейте тем, что уже ваше. Бог сказал, просто ступайте по ней. В пятой главе книги Бытия говорится о Енохе. Там сказано, и ходил Енох перед Богом, и не стало его. Он исчез. Почему? Он был восхищен. В Ветхом Завете восхищение уже происходило с Енохом, и с Ильей. Эта концепция не нова. Енох ходил перед Богом, а затем его не стало, потому что Бог взял его. В 11 главе евреям сказано, что без веры Богу угодить невозможно. Также там сказано, «Енох переселен был так, что не видел смерти». Точно так же, в момент восхищения, вы не увидите физической смерти. Вы ходите с Богом, и вдруг однажды обнаружите, что ходите в славе «Аллилуйя», благодаря восхищению, мы не увидим физической смерти. «Аллилуйя». Обратите внимание еще раз, «Енох ходил перед Богом, подобно Адаму, и Еве. Люди по-прежнему ходят с Богом и перед Богом. Но хождение перед Богом — это что-то внешнее. Да, это близкие отношения, но не настолько, какими могут быть. Итак, мы знаем, что Енох ходил перед Богом. В 17 главе Бытия сказано, что Бог говорил с Авраамом и сказал ему, «Я Эль Шадай». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий». На иврите это звучит как «Я Эль Шадай, всемогущий Бог». «Ходи передо Мною и будь непорочен». Обратите внимание на слова «ходи передо Мною». На иврите это звучит как «по ним», что означает «лицо». Бог говорит «Ходи перед лицом Моим, помни, что Я смотрю на тебя». Бог наделяет Своей благодатью и освящает вас Своим светом. Благодаря этой благодати и свету, Его откровения, вы можете ходить с Богом и перед Богом. Сейчас я покажу вам, что сказано о хождении с Богом в Новом Завете. Галатам 5:16. Я говорю, поступайте по духу. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Аминь. Здесь сказано о более близком хождении. О хождении в духе. Один из способов хождения в духе — молиться на языках. Бог сказал Иисусу на вину, если ты будешь ходить со мной, то куда бы ни ступала твоя нога, это место будет твоим. Бог сказал Еноху, ходи передо мной. Аминь. Он ходил перед Богом, и Бог забрал его, чтобы енок не увидел смерти. Бог сказал Аврааму, «Ходи передо мной и будь порочен. Теперь же, Бог говорит, поступайте по ходу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. В Новом Завете наше хождение с Богом стало более близким. Ваш Дух и Божий Дух соединяются в святая святых. То, что вы ощущаете глубоко внутри себя, важнее того, что вы слышите в своей голове, вашей логике и ваших доводов. Ваш духовный человек быстрее вашего разума. Если вы будете слушать его, вы получите пользу. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Это будет польза во всех сферах вашей жизни. Смотрите, что было после того, как Бог сказал «всякое место, на которое ступит ваша нога». Прочтем восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, когда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Кто из вас хочет быть успешным и поступать благоразумно? По-настоящему успешным. Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. В Ветхом завете Иисусу Навину нужно было поучаться в книге закона. Возьми это с рук их и сожги на жертвовнике со всесожжением в благоухании перед Господом. Вот, над чем он размышлял во времена Иисуса на вина Библия была намного короче. Все, над чем он размышлял, было записано в Торе пяти книжей Моисея. Подумайте. Вот над чем. От чего, да не отойдет, сия книга закона от уст твоих. Размышляй над ней, на еврейских огах, бормотать, это опять же связано с артом. Что сегодня заняло место закона? Дух. Когда на горе Синай был дан закон, погибло три тысячи человек. Когда дух был излит на горе Сион, три тысячи человек спаслось. Чем больше вы молитесь в духе, тем больше позволяете духу течь.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 ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Иисус говорил о том, что после Своей смерти, воскресения и вознесения на небо, Он даст Свой Дух Святой. Затем Он сказал, «Из вашего чрева потекут реки живой воды». Аллилуйя! Друзья, это поразительно. Сегодня, когда вы говорите на языках вместо закона, когда вы говорите в Духе, ваш путь будет успешным, и вы будете поступать благоразумно. Помните, что сказано в первом псалме? «В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Размышляет — это то же самое слово «хагах» — «бармотать». День и ночь Он тихо повторяет про Себя Божий закон. Сегодня, в Новом Завете, это уже относится к Духу. В Духе Божьем воля Его, как ведет нас Дух через пробуждение мысли и молитвенный язык, верно? И от Духе Его... «Размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потопах вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет».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 Могу ли я сказать, что теперь у нас есть Дух Святой? Да. Yes. Yes. Right Сейчас now. я покажу вам Thank книги Иезекииля, стихи, связанные с тем, что сказал Иисус в последний день большого праздника, праздника кущей. Иисус сказал, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из черева потекут реки воды живой. Иоанн добавил. «Сие сказал он о духе, который еще не был излит, потому что Иисус еще не был прославлен». Давайте откроем 47 главу Иезекииля, где написано пророчество о будущем. Многие из вас были в Израиле и видели Мертвое море. Сегодня это море разделилось на два, что стало исполнением библейского пророчества. Когда-то это было одно море, одно большое скопление воды. Оно называлось Мертвым, потому что ничто не может существовать в настолько соленой воде. В ней такое множество химических соединений что там нет ничего живого. Это самое низкое место на планете Земля. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на карту Мертвого моря. Сегодня небольшой участок суши разделяет море на северное и южное. Иезекииль пророчествовал за много лет до рождения Иисуса, что северная часть Мертвого моря исцелится, а южная часть... Нет. В те времена море было одним, огромным водным массивом. Но сегодня все иначе. Это пророчество исполнилось как в буквальном, так и в духовном смысле. Иезекииль говорит, «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток» из-под порога храма. Сегодня в духовном смысле храм Божий — это вы. Иисус сказал, «Из вашего чрева, из внутреннего человека потекут реки воды живой». «Они потекут из вашего рта». Аминь. Речь о прекрасном молитвенном языке. «И вода текла из-под правого бока храма». Прочтем чуть ниже. «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много». Действительно, в Иерусалиме будет река, которая течет из-под порога храма. Она потечет к Мертвому морю и исцелит его большую северную часть. Вы можете прямо сейчас увидеть на карте два мертвых моря. Эта река исцелит северную часть, и все живущее будет живо. Аминь. Также, как будет очень много рыбы. Аминь. С духовной точки зрения, когда мы позволяем рекам живой воды течь из нашего чрева, все, кто будет с нами контактировать, будут живы. Когда вы много молитесь в духе, люди чувствуют жизнь, они чувствуют назидание силу. Они обретают утешение и освежение. Слава Господу! В 28 главе Исаии сказано, что говорение на языках — это покой и успокоение. Когда вы молитесь в духе, когда текут эти реки, будет и благовестие, и будет очень много рыбы. Иисус тоже приводил аналогию с рыбой. Он сказал, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеком. Так что будет благовестие, и множество людей будет спасаться, потому что вы молитесь в духе, высвобождая реки живой воды. Аллилуйя! Здесь сказано, войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. Будет исцеление, и куда войдет этот поток, все будет живо там. У потока по его берегам, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать. Ничего не напоминает?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 У вас будет исцеление, питание, пища и здоровье. Ваши листья не будут увядать. В первом псалме акцент сделан на размышление о законе. Я показал вам, что реки, текущие из храма, исполняют то, о чем сказал Иисус. Из вашего чрева, из вашего внутреннего человека, из глубин вашего храма, храма Божьего, потекут реки живой воды. Мы видим, что они дают тот же результат. Ваши листья не увянут, ваше здоровье не пошатнется, а вы будете как вечно зеленое дерево. И во всем, что бы вы ни делали, вы преуспеете, если молитесь в Духе. Я знаю это. Аминь. И еще я знаю, что многие из вас еще не крещены Духом Святым. Сделаем это прямо сейчас. Встаньте, пожалуйста, во имя Иисуса Христа, помолитесь сейчас вместе со мной, Отец. Я благодарю тебя за дар чудесного Духа Святого. Господи Иисус, крести меня сейчас Духом Святым со знамением говорения на языках. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Друзья, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа наполняйтесь Духом Святым. Во имя Господа Иисуса Христа. Начинайте говорить на языках смелее. Начинайте говорить смелее. Говорите вслух. Дух Святой не принуждает вас что-то говорить. Так действует злой дух. Бог не принуждает. Просто произносите вслух. Просто молитесь в духе. Не ждите, что вас что-то охватит. Так действует злой дух, а дух святой ждет вашего участия. Библия говорит, что Бог наполняет вас, как дух давал им провещевать. Это значит, что нужно и ваше участие. Дух Святой дает вам слова, а вам нужно их произносить. Начинайте. Вы приняли крещение Духом во имя Иисуса. Кто-то почувствует, что отяжелел язык. Кто-то, что род наполнился словами. Не сдерживайтесь, начинайте говорить. Слава Господу! Спасибо, Иисус! Молитесь в духе во имя Иисуса. Вы даже можете петь в духе вот так. Когда у меня стресс, мне нравится петь в духе. Заметили, что можно остановиться, если хотите, а затем вновь начать молиться? Это подлинный дар от Бога. Ему всегда нужно участие. Он не принуждает вас силой, словно одержимых. Давайте еще помолимся. Я призываю вас молиться много, молиться продолжительное время, пока не закончатся слова. Вы можете молиться не вслух, а в полголоса. Если вас окружают люди, молитесь про себя, говорите себе и Богу. Не знаю, сколько времени это займет у вас, но у меня через пять дней молит в Духе приходит прорыв. И теперь я молюсь в Духе один день, и приходит прорыв, который раньше приходил через пять дней. Я не говорю, что мой опыт совпадает с вашим. Призываю продолжать вас не прекращать молиться в Духе ежедневно. Вы получите только пользу от этого. Чем больше вы молитесь на языках, в духе, тем больше влияние это окажет на ваших детей. И детей ваших детей Бог поднимет знамя против злых духов, которые пытались принести в мир поток разрушения. Помните, когда вы молитесь, в Духе ваше здоровье не пошатнется. Вы всегда будете сочным и молодым. Когда вы молитесь в Духе, вы насыщаете себя Божьими благами, поэтому ваши силы и молодость обновляются, как у орлов. И во всем, что вы не делаете, вы преуспеете». Будьте уверены в этом. Давайте вместе с вами прославим Господа нашего Спасителя. Скажите «Аминь». Слава Богу! Аминь! Если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, помолитесь сейчас вместе со мной от чистого сердца. Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос – Сын Божий. Я верю что Ты послал Его умереть на крест за мои грехи. Я верю, что Он понес все мои грехи Своим телом и был проклят и осужден вместо меня, чтобы я был оправдан и благословлен. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель. Спасибо, Отец, что ты воскресил его из мертвых, когда я получил в нем оправдание. Во имя Иисуса. Аминь. Добро пожаловать в Божью семью. Теперь вы дитя Божье. Все ваши грехи прощены. Вы можете в любое время молиться в Духе. Во имя Иисуса. Наполняйтесь Духом Святым. Также вы можете молиться в Духе прямо сейчас. Наполняйтесь Духом Святым. Во имя Иисуса. Аминь. Церковь, встаньте, пожалуйста. Аллилуйя. Продолжайте молиться в духе. Что-то будет происходить, если вы будете молиться в духе. На этой земле вам дана духовная власть, чтобы противостоять силам тьмы во имя Иисуса. Пусть на будущей неделе Господь благословит вас и вашу семью и сохранит вас. Пусть Господь благословит вас благословениями Авраама и сохранит вас от всякой опасности, вреда и всякого зла. Пусть Господь осветит вас светом Своего лица и благоволит к вам и вашим родным. Пусть Господь презрит на вас и дарует вам и всем вашим родным и близким свой мир, шалом, покой и благополучие. Во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь». До новых встреч!